Сейчас вот команда юноши 2007-2008 года прошла регулярный сезон без поражений и выиграла в полуфинале. Даже после такой победы команда из Венигорода не привыкла расслабляться. Лето у парней уже распланировано. Многочасовые тренировки на сборах и, конечно же, оттачивание своего профессионального мастерства. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».